Клево всем, друзья. Вот и у нас в Краснодарском крае наступила зима. Пришли морозы. Уже 4 дня стоят морозы. Большинство водоемов встало. Лед небольшой, вроде 5-7 сантиметров. Думал, куда выехать. Вот на полдня сегодня выскочил. Пришлось полкилометра идти по целине. Вспотел, как скотиночки потеют. Снимать приходится. Хух, добрался до водоема. Водоемчик я в нем ловил окуня, видосы можно посмотреть, перейти по ссылке, как я с лодки на воблера ловил окуня. Здесь есть каналчик, и вот начну с каналчика, попробовать поймать на балансир окуня. Первый раз за 4 года у нас стал лед, поэтому первый раз за 4 года вышел на лед, достал свои пыльные снасти, расчехлил, вроде все живое. Так что попробуем поймать окуня. Поехали друзья! Ну что, друзья, набурился, насверлил новый лунок. Сейчас буду собирать удочки искать, отдохну. Фух. Вчера было у нас еще минус 6, ночью до минус 15. Сейчас приехал сюда, было минус 2. Фух. С завтрашнего дня уже обещают потепление. Плюсовая температура. И даже не знаю, получится ли еще на лед куда-нибудь выживаться или нет. Буду надеяться, получится. Заскучился за этим делом. Фух, очень заскучился. Фух. Начну, в первую очередь, с поиска окуня. Здесь есть и щука, и щуку больше шансов поймать. Хотя, сейчас кто его знает, в основном в водоеме. Ну, надеюсь, вообще хоть что-нибудь поймаю. Первое за 4 года хотя бы одного на балансир взять. Каждый день разная погода. Вчера был в гостях, в обед было минус 6, выезжали оттуда было минус 16, сегодня с утра было минус 6, сейчас минус 2. Обидно, пока полный ноль. А я очень надеялся на этот канал. В декабре окуня здесь не крупного было много. Больше уверен, на мормышку бы с мизинчик окуньок ловился. Бы. От балансира ни одного тюка. за 4 года на балансир ну, отлично всадил как положено ну вот нашел хоть одного да это удать есть он тут значит хоть какая то активность балансир какой троечка а? вот такой красавец Зимний окушок. Друзья, перешел на другой водоем. Там в канале был полный ноль. Если честно, на него очень сильно рассчитывал. Не ожидал, что будет настолько ноль. Перешел на другой водоем. И вот в старой лунке поймал одного окунька. Чем часик рыбалки есть. Может, что-то еще поймаю. Сейчас набурю новых лунок. И дай бог что-нибудь возьму. Мороз чувствуется, поджимает к вечерку, а тут трава сразу, холодает. Говорят, с утра, в первой половине дня, именно на этом участке, неплохо окунь полавливался. Ребята, еще одного окунька взял. Вот такой вот монстр, всорил, но поймал, отпустим его, хай живет. Поклевка была, друзья, поклевочка была. Есть, есть, есть, еще один, друзья есть такой вот ичь, ичь ичь-ить, берись ты, вот такой окушок. уговорил красавцы. Ребята, вы видели? Ребята, на опускании, как садил Только опускаю в лунку. Ребята, опускаю только в лунку. Открывай ротик. Давайте я цеплю. вот такой красавец только открывая лунку он как опускаю только опускаю лунку он как даст и повис вот такой красавец ой красивый ну что друзья заканчиваю сегодняшнюю рыбалку пробурил более сотни лунок Поймал три рыбки, еще три было нереализованных поклевок. Сезон первый раз за четыре года открыл. Первых рыбок зимой со льда за четыре года поймал. Боюсь, что это были последние в этом году. С завтрашнего дня у нас обещают потепление. Не знаю, получится вырваться или нет. Но буду надеяться все-таки еще хоть раз, да на лед. Славенькая, но рыбалка получилась. Отдохнул, нос поморозил. До новых встреч, друзья!